В эфире канал «Строй Гранд Анапа» Всем привет! Ну что ж, мы продолжаем рассказывать о том, какие события и что происходит в коттеджном поселке Морской Напомню, здесь есть дома уже готовые в свободной продаже Есть дома, которые находятся на этапе строительства Есть свободные участки, где дом можно спроектировать под себя и для себя Ну что ж, приглашая на экскурсию Посмотрим, какие работы выполняются на протяжении уже не первого дня Поехали! Сейчас активно идут работы строительные на улице Земляничная. Именно тут находится достаточно много домов в свободной продаже, дома, которые находятся на этапе строительства, некоторые из которых уже выкуплены. Кстати, они разлетаются, как пирожки горячие. Ну что, смотрим, что сейчас у нас происходит? На одном из домов ведутся кровельные работы. Думаю, дня через два они будут закончены и пойдет уже отделка, далее внутренние работы. Повезло, наверное, нам увидеть, что привезли в облицовочный кирпич. А, ну вот как раз для дома, где сейчас выполняются кровельные работы. Да, да, вот такая работа. Ну, хочу сказать, что всегда интересно наблюдать за строительными а, работами, потому что это то, что, как правило, остается за кадром. Мы всегда видим красивую картинку, чистые, аккуратные дома с красивыми стенами. А как это выглядит? Это, это труд, это труд команды, не одного десятка человек. Допустим, кирпич облицовочный, в течение часа его будут только выгружать Потом вручную, с кирпичиком за кирпичиком, специалисты, каменщики будут монтировать его на стенах Ну, конечно же, стены будут утеплены Я думаю, через неделю мы вернемся к этому дому Давайте его запомним, это земляничная 33 И увидим, как сильно он изменился Приглашаю посмотреть, как происходит кладка стен Пойдемте посмотрим мы, конечно, не технадзор, но за качество мы следим нашим большим братом, видеокамерой Чтобы было подтверждение тому, что это действительно а! по технологии Привет, мужики! Вы работаете, на нас не обращайте внимания Так, 5 человек работает одновременно, значит стены будут через несколько дней. Ну, взял я уровень с собой не случайно, потому что проверим сейчас плотность и ровность стен. Наверное, удобнее будет с той стороны, то есть с фасадной части это сделать. Уровень у нас очень строительный, кстати, хорошего качества. Проверяем. Ну вот, подтверждение уровень, как говорится, врать не будет, обычно мы говорим, стены ровные, стены там а, у нас классные, вот мы проверили, Дет, стена действительно ровная, а, для подтверждения давайте проверим еще одну стену, чтобы, ну там, а вдруг нам повезло, да, такой джекпот, выиграли, так, пишем с первого дубля, ну ситуация такая же, так, ну что, видим, все нормально, вторая стена тоже у нас в уровне, ну, по всему дома бегать не будем. То есть два попадания, это уже 100%. Лучше посмотрим, что еще происходит а, на участках, на улице Земляничной. А, напомню, дорогие друзья, что это коттеджный поселок Морской. А, ближе всего к морю только здесь, только отсюда. виду может показаться грязно много мусора дорогие друзья это стройка это строительство а, надо понимать конечно мы привыкли видеть чистую красивую качественную картинку когда все уже готово это стройка так оно и есть потом уборка и идеальный порядок вижу еще один из домов а, к чему-то готов на какой стадии он находится приглашаю посмотреть Работы сейчас здесь ведутся, выполняется штраба а, под электрику, а, но ну, отмечу, что выполняется она под а, размеры, то есть все согласно проекту. Очень пыльная работа, здесь главное конечно же вот, соблюдать глубину, соблюдать линию, потому что именно там будет идти провода, и чтобы не было ничего видно. ну вот. А, Увидели, штраба ведется, выполняется эти работы. Напомню, что все по проекту, по чертежам, есть все по размерам. Вот рядышком еще один дом. Он уже продан, он уже заселен, там уже живут, наслаждается жизнью, морским климатом, шаговой доступности к морю. Ну, в общем, только порадоваться за людей стоит. Напомню, многие много домов может стать вашими. Так что заходите на наш сайт, смотрите информацию или звоните по телефону. Горячая линии, которая сейчас указана на экране Все расскажем, потому что есть на что посмотреть и что выбрать Но еще хотелось бы отметить, что вот именно в этом коттеджном поселке Дома все вот достаточно большие Потому что в некоторых наших ЖК мы видим дома там от 50 квадратов Здесь нет, здесь прям вот все солидно, все серьезно, все красиво Но есть одно такое вот ремарочка есть свободные земельные участки, где проект дома будете выбирать именно, именно вы. А, будет это 50 квадратов или 145, все будет зависеть только от вас. Индивидуальная планировка тоже возможна. Вот они здесь находятся, эти земельные участки, свободные а, пока что на данный момент. Пока, говорю почему пока, потому что... А, Продажи открылись не так давно, и дома начинают разлетаться, продаваться. Успевайте, друзья, следить за нами, за нашими программами. Мы будем показывать им все дома, которые есть на разных стадиях и этапах строительства. Именно в коттеджном поселке Морской. Ну и не будем забывать про наши другие поселки коттеджные, которые есть. А, так что до новых встреч. Ждем ваших комментариев. Подписывайтесь, ставьте обязательно лайки. Нам это приятно, что мы не зря все-таки работаем для вас. До новых встреч. Пока. Редактор